Я думал, я тебя не найду. Кто тут ягоды ломает? Балбес. И вообще, они сейчас дорого стоят вообще-то. Адриан, я Маруся, приветствую тебя. Да мне хоть, Туся, ай, тупая. ну не, ну только не Маруся, но мне уже этого не хватало. Маруся, заткнись. Да, Маруся, я Олег. Голосовой помощник Олег иди отсюда. Задрала, Марусят. Это голосовой помощник Олег. Какой-то нет, я Настоящий Олег. скажи, Алиса тян. У меня шесть карточек. Настя нет, я Настя тян. Девять и плюс еще четыре. У меня тринадцать карточек, которых я могу продать и получить кучу бабок. бабок потратить, чтобы купить кучу бабок. Я буду миллиардер, понимаешь? Я... <с echoes> тут еще обычные деньги нужны. Помимо этих тут еще надо зарабатывать, помимо карточек. Ну, кстати, карточки карточки сейчас стоят очень дешево mm. почему ну стали дешево стоять их наверное ну, ну да адриан ты когда будешь мне mm. интересно mm. что там случилось не украли ли мне все мои сбережения не украли я на операцию не закопил какую операцию ты можешь мне дать пожалуйста табличку операцию mm. yeah. на операцию yeah. Так. Так, что тут? Так, чутком, так. Угу. За рыбу вообще. Стоп. Там же мороженое, стой. А, мороженое ж. Не выгодно, не выгодно, ладно. Не выгодно, ну ладно, без разницы. Зато выгодно забирать ягоды. Они растут возле меня, а я пытался их убрать, чтобы их тут больше не садили. Но сейчас они полезны. Напишу. Мэри Клипса тут придумала нам задание, чтобы мы их собирали. И Андреан. на пользу города. Я помню, когда Скажи, не твоя, никакая не родственница по пятому дому? Нет. Ни тети, ни дяди, ни бабушка, ни дедушка? Нет. Точно? Точно. А если я узнаю, то, что ты не врёшь? Ты об этом не узнаешь. Я у неё спрошу. Всё, я сейчас звонить пошёл. Иди. Так, все, у меня есть малина и клубника, еще сладкие ягодки. Так, мы продаем клубнику. О, двадцать, нифига, двадцать восемнадцать и еще где малина? вот тебе денежек уже представь я просто собрал ягодки и получил бабки и на вот тебе с моих ягод Представь, у еще один есть не знаю где Зоя, но, наверное где на балконе он стоит Здравствуйте. Они, они там сидят сначала лето. Кто висит? Ну, эти люди, Миленый и Маг. марк. сидят, чуть жалко. Все больные. <coughs> <coughs> <coughs> да, у меня проблемы с голосом. Теркоман. Дик. А Рик. Ой, да, Что за король? С... О, король. Здравствуйте, мы это пришли. Это... С... С... Слипсы, нет, не нет, бежим. А, Адриан, ты куда идешь? Кроль. Кроль будешь делать? Все, отключаю звонок. <свечес> <свечес> <свечес> Где король? Так вижу короля. А меня не видишь, да? -ти -ти -ти -ти тебя тоже вижу. Ну, не очень работала ну ладно работала. не очень ладно. Наглый, наглый ты посмотри на эту наглость супер ладно, шанс супер ладно. шанс наглый. кстати ребят вы тут не устали сидеть как бы вы тут уже, наверное, сидите 6 миллионов. Да, мне не, не нравится. Нет, еще какого я сидим, бы тусим. Тусим, тусим. У нас просто челлендж. Кто последний выйдет, тот получит миллион долларов. Конечно. А, я тоже участвую тогда. Ты уже встал, проиграл. Так а, а, а. мы... Нет, я сижу. Вот кто тебе сказал, что я встал. Я так, сижу. А где подписано а, С ковра. Кто последний выйдет с ковра? Мы снимаем канал. А, На а какой 10. канал? Раки Маки Факи? Нет, А10. Ладно. А вот у меня, у меня тоже хочу снимать влоги на канал А-14. А, я... А, вообще, вот, я канал... смотрю еще канал а, Фрумикс. Надо на него обязательно подписываться, на Фрумикса. Ставить лайки. Я знаю, у него да. недавно такое... 100 миллионов подписчиков недавно было прям вообще... Да. Не Это на ютубер. Да. Надо смотреть пишет, на него и на подписываться. А на еще процента смотрят без подписки. Даже и вот можно еще, кстати, кто вот эти все 73 человека, кто не подписан, кто подписывается, ты по башке Веспери. сколько встала. подписывайтесь. Вау, Я подписался. Так, сейчас я по башке этой виспери. А, знаешь, шучу в меня. Зои буду по башке стучать. Попиться после головы безмозговой. Так, все, Чудесный... Мистер Жук. С неба взлетаю я. Так, что... Так, так, так. Где трансформироваться мне надо? Где трансформироваться? Что это за да, Так нормально. ладно, это дом Алышки, его полностью разбомбили, разграбили. Ну и ладно. Нам решать, где людям жить в какой помойке. Тихим. Через талисман как ты не раз. А, не насрать, заткнись. Орёшка, вописок. Кормил меня, биться! Заткнись. Кормить! Заткнись. Кормить! Такая наглая идиотка. Саму ты наглая, меня, меня не кормят, меня не кормят. Красным хочу, красным Всё, хочу. обойдешься красным. красным. Видишь, я обиделась. Тоже не это я с головой своей. Там... Тише, да, хорошо. Сайфу у нас новая система появилась. Пойдем в банк. Банк, банк, банк, банк. Пойдем в банк. Собрались. Пойдем в банк. Мне там еще надо это обменять деньги, поэтому пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мэры Клепсо вообще классные. Приветик, приветик, приветик. Смотри, тут есть секретарь, yeah. с которым можно купить ключ-карту. Ставь. Прикинь. М, прикинь. Ты прикидываешь это? Я тоже прикидываю. Ну вот, смотри. И мы потом идем с этой ключ-карты. Сюда. Ты купил ее? Ну, на, у меня есть. На! На! У меня есть ключ-карты. Тебе много понадобится. Давай, прям. Это нам придется подниматься сюда. Открывать суду. Сюды. И вот тут стоит bone который продает. Делает одну тысячу. Ну, стоять, тут реально нет. Так. Так. Угу, на одну тысячу. Вот я сейчас обменяю себе. Так, все, я обменял мне теперь одиннадцать тысяч. Все, пойдем. А у тебя сколько? Две? У тебя две тысячи? Знаете, что я вот тебе подкину? Пойдем. Как ноль? Две тысячи должно быть у тебя? Как ноль? А, а мог бы купить. Ну ладно. Ну ладно, на тебе вот, чтоб на пропитание. Тут все дорогое. Так, смотри, ты. какой здесь выгодный обмен. Ты можешь за одну тысячу купить три карточки, а потом ты можешь эти карточки обменять на э, на деньги, а потом эти деньги обменять снова на карточку, а потом и снова и так ты станешь миллиардером. Прикинь, прикидывай. Так, пойдем дальше. Так. <с Holz– Placeaka> Дальше вон там есть продавец. Ой, Макс, широкий что ли? Смотри, он там сидит. Я не ночу. Вообще, я вешу 39 килограмм. Да, Если читаешь, что... Сколько... Да заткнись, Макс. Это еще нормально. И здесь можно собрать фрукты, апельсины, яблоки, вот купить удочку, пойти потипарбаччик, пойвать рыбки, удочку всего. И просто пособирать себе кучу денег. Вот и все. Поймала рыбу. Ты прикинь. Я рыбу поймала. Ну все, я пойду. Тикая стой, рыба. Отстань от меня, тупая психопатка. От тебя поймала. Отстань, тупая психопатка на уже поздно спать ага ты -то ты, -то ты сюда не зайдешь Всё, а теперь найди меня, а, -а, -а. а, найду без а я здесь, а, а, -а, а я здесь. Видишь меня? Нет. Ты, конечно, меня не видишь. А я в комнате, Марка. А -а -а. Ты -то... пицца, идиот. Все, я буду спать нафиг на улице. Погонять, собственно, дома.